Всем привет, дорогие друзья. Возможно, многие скажут, Арома где ты был? Плюс-минус 20 дней назад у меня не было интернета. Был только мобильный. Поэтому я не мог ничего найти и ничего снять. После того, как интернет появился, на носу был Новый Год. Я хотел отдохнуть и не стал снимать. Но теперь я выхожу с новыми силами и буду стараться снимать видео вовремя. Что ж, сегодня у нас топ-5 модов для игры My Смотри до конца, там будет очень крутой мод. Я не обманываю. Усаживайся поудобней, а я начинаю. Ты не ешь грибы, Этот мод добавляет выпускной конус, который вы можете использовать вместо штатного фильтра. Как его найти, показано на видео. Если вам скучно, лениво или просто не хватает терпения развозить дрова или заниматься уборкой сена, то этот мод для вас. Моды, изменяющие кекмет, могут быть несовместимы с этим модом. Используйте на свой страх и риск. Двигатель чрезвычайно мощный. Ездите на свой страх и риск. Этот мод добавляет индикатор переключения передач с подсветкой для Сацумы, Подойдет для тех, кто играет без интерфейса. Добавляет палатку рядом с каждым этапом ралли, которая поставляется с индивидуальным подъемником и несколькими столами, в которых должны храниться ваши инструменты, запасные и новые детали в одном месте, а не разбросанные по сторонам. А с подъемником работать эффективнее и быстрее. Вы можете купить каждую палатку за 10 тысяч марок, так как это ралли это скорее финальное мероприятие, думаю цена подходящая. Этот мод изменяет игру, чтобы она выглядела как Май Винтеркар. Его особенность. Зимняя звуковая атмосфера полностью заменяет дневные звуки Майсэмаркар на зимние. Фитан, ЭДМ, Рикошет Яни и Свобода Петерии имеют закрытые окна. Если вы подойдете близко к Яни yani или Питери, окно откроется. Полностью, реализиру... полностью реализованы текстуры снега. Дождь полностью заменен снегом. Дым идет из некоторых труб имеется снять на некоторых крышах, например, на магазине Teimo. Зимний солнечный цикл. Телефонные звонки не изменились. Вы можете нажать кнопку использовать на Земле по умолчанию F, чтобы создать снежный ком. Скребок для окон. Возможность соскабливать лед с любого стекла. Всегда берите с собой. Очень скользкая и сломанная функция, из-за которой ваши машины скользят по дороге. В основном это работает на Содсуме. А вот и конец, друзья. Если вам понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.